Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в компании УРСА. Меня пригласили сюда для того, чтобы э, ответить на самые популярные вопросы, которые ходят на слуху у всех, может быть, разрушить какие-то мифы или развеять мифы. Э, значит, это представитель компании УРСА Александр Керник. Uh -huh. вот. Сейчас я буду ему задавать какие-то вопросы, да, и он, соответственно, эти вопросы будет мне отвечать. Александр, такой э, тоже у меня есть вопрос по поводу плотности утеплителя. Очень часто в комментариях мне пишут. Даже вот недавно на мой один из роликов в Ютубе человек написал, что плотность очень важна, вот он тоже занимается утеплением, он использует утеплитель там, плотностью 70 килограмм на куб. Что вы можете на это тоже сказать, потому что у людей ну, по поводу плотности какая-то, не знаю, аксиома что-ли в голове, что если утеплитель плотнее, значит, он обязательно лучше. Так хочется ну... всем уже писать, бери тогда 200 килограмм на куб, чтобы вообще офигенно было. Ну, смотрите, здесь надо разделить, наверное, два момента, почему э, как бы люди так думают. Да, это действительно одно из самых основных э, таких возражений или вопросов. А да, сколько, например, у Пурвана? Вот, какая у нее плотность? Ну, вот э, здесь рулон, да, это у нас тридцать 37 РН, э, средняя плотность 15 кг на метр кубический. Это на, идет на перегородке? Да, основное На скатной кровь. Ну, можно использовать его в скатных крышах. В скатной крышах в основном, если говорить про перуан, мы рекомендуем использовать плиты. Угу. Это марка 34ПН. Там средняя плотность порядка 20-21 килограмма. Ну, то есть разница физическая. еще плотность 4 килограмма, да, 17. Ну, порядка, 20, 5, порядка 5 килограмм, наверное, так вот разница угу. по плотности. Вот. Но смотрите, здесь два момента. Первое, если э, люди боятся того, что материал там, ну, сползать будет. Сползать будет, mm -hmm. да, удает усадку. Вот здесь нужно сказать, что это зависит не только от плотности, сколько больше как бы, от жесткости самого материала, от упругости mm -hmm. его волокон, да, от того, насколько хорошо материал держится за счет распора, насколько хорошо он фиксируется в конструкции сам. Mm -hmm. да? вот. э, на эту тему мы проводили исследования в конструкциях наши материалы с помощью вибростенда проверяли, да там при вибрации сползают угу. они или нет. Есть у нас заключение испытания этих материалов. Вот. и в целом надо сказать так, что вот если вы используете материал тот, который рекомендует производитель, в ту конструкцию, которая указана у угу. производителя, если с материалом все хорошо, вы правильно все смонтировали, он сухой, да он там не, не намок, ничего такого, что не должно быть с ним не произошло то этот материал он у вас будет стоять и он у вас никуда со временем не сползет и ничего с ним не будет плохого происходить извините я вас перебил да. знаете почему именно э, у людей такой как бы миф да э, даже вот мы лично когда разбираем какие-то старые строения каркасные uh -huh. то желтый такой утеплитель который раньше был uh -huh. вот он какой-то непонятной формы Mm -hmm. То есть его там напихали, накидали, может быть, культура строительства была не такая. Но он именно ну, не такой толщины, там, да? а вот такой вот толщины. Mm -hmm. вот. И у людей из-за этого такие ассоциации, они когда вот этого насмотрелись, может быть, я думаю. Ну, часто бывает так, что люди берут самый дешевый материал, который предназначен только для полов, да, только вот, чтобы mm -hmm. его положить на пол и ничего с ним не делать, и запихивают его везде – и в крыши, mm -hmm. и в стены. Да, такой материал, он, ну, он не предназначен для того, чтобы стоять в вертикальных конструкциях. Он со временем может начать ну, как бы заполнять собой пустоту, да, uh -huh. скажем так. Естественно, такая, как бы у него происходит усадка, но это, опять же, использование нерекомендуемого материала. Uh -huh. Второй момент, который чаще всего возникает, это влага в конструкции. Мне часто задают такой вопрос, вот мы там разбирали старый дом uh -huh. да, там, и увидели, что ваша вата там ползла. Да. Но у меня первый вопрос это, а почему вы начали его разбирать? Yeah. Yeah. Мы начали разбирать, потому что там уже плесень и сырость yeah. да, пошла там. Ну, вот и ответ на вопрос, да, почему материал yeah. дал усадку, потому что... То были... есть он набрал влагу, да? Он ну, набрал влагу, yeah. да, либо, либо это влага из-за дождя, если гидроизоляция не было, либо это изнутри, если не было пароизоляции, каркасный дом. Uh -huh. да, э, при проживании в зимний период у нас происходит конденсация пара в конструкции, и э, такая конструкция, постепенно приходит в негодность, mm -hmm. разрушается... Не только вата там сползает, там и крепеж начинает ржаветь, и дерево гнить, да, как бы угу. все. То есть в этом случае, конечно, материал дает усадку, и он подлежит потом замене. То есть, по вашей статистике, есть две причины, почему утеплитель ну, дает усадку. Это либо его неправильное применение, если он там на горизонтальной поверхности должен лежать, да, да. А его ставят в скат. Ну, или самый дешевый в материал ставят. Э, Я понял. И э, скат. второй момент, когда делают неправильную саму конструкцию то есть влага попадает да. в утеплитель. Она начинает конденсироваться, соответственно, эта влага да. э, дает какой-то вес, и утеплитель пополз вниз, да, Совершенно верно. То есть, такого варианта, что вот все правильно, угу. материал правильный, применен, вот он стоял, и вдруг там, через несколько лет он сам там сполз, такого, у -у -у. с таким мы не сталкивались. Как правило, все причины, они вот, как вы В неправильном применении. Да, неправильное. Либо не, не, либо Не тот киприк. материал применили, либо неправильно его применили, да, тогда он может давать усадку. Вот. Но, опять же, повторюсь, есть у нас большое количество испытаний на эту тему, если вы не, как бы не верите там, словам и опыту, да, угу. можно это подтвердить еще документально. Вот. Ну, в том числе, можем упомянуть здесь, наверное, о том, что мы даем гарантию юридическую, о том, что если угу. с материалом что-то произошло э, в конструкции в течение 50 лет, то мы этот материал обещаем вам заменить. Тут утеплитель служит сколько? 50 лет? Не менее 50 лет. То не есть это, ну, это юридически оформленный документ, у нас гарантия на то, что он будет не менять свои характеристики угу. в течение этого времени, не менее 50 лет.